Итак, продвинемся чуть дальше в понимании модуляций. И начнем в небольших значениях и в, и в более легком и простом понимании, комбинации нескольких модуляций для достижения формы плюс любого характера, звука, который желаете вы, желаете слышать вы. И здесь я бы хотел продвинуть понимание модуляций и свободы в этом синтезаторе, ваше понимание всех модуляций и возможностей в этом синтезаторе, чуть дальше от этих самых простых модуляций и простых параметров, Здесь я бы хотел дать понимание, дать вам понимание того, что мы можем использовать возможности синтезатора куда дальше, чем мы от понимания таких простых вещей, которые мы сейчас прошли. Мы можем использовать намного больше возможностей, и синтезатор дает нам эти возможности. И для начала вот такой простой, но очень задеристый лид тембр, который основывается вот на таких на комбинации пилообразной звуковой волны, чуть выше по октавности и чуть ниже по октавности квадратоиды. Ретригирование не убираем. Я хочу получить очень тонкий лид и агрессивный лид. Сразу же активируем легату функцию. И Distortion сделает половина дела, это точно. И вот что мы можем. Опять же, вспоминаем тот самый эффект драйва, который достигается модуляцией Pitch в очень быстром, с очень быстрым рейд, то есть с очень быстрой скоростью. Итак, Pitch, только части A, потому что больше ничего у нас и нет. Что мы можем? Опять же, сразу разукрасим этот звук, чтобы его было приятнее слушать. И я бы добавил мягкости с помощью хорус эффекта, который раздробит его на несколько голосов, и как следствие сделает чуть мягче. И даже более опьяняющим его характере. И вот что мы можем с помощью вот этой rate функции мы можем моделировать. Даже параметры модуляторов с помощью определенных привязок. Мы можем модулировать, например, функцию Rate и Gain у LFO модуляторов с помощью чего угодно. Это могут, допол... могут быть дополнительные формулы ADCR у огибающих. Мы здесь видим LFO1 Rate, LFO2 Gain, LFO1 Gain и также все для LFO второго модулятора. Но, к примеру, вот как необычно можно выйти из ситуации вот этих скоростных колебаний. привязать. Скорость вращения вот этого модулятора LFO, это LFO 1 Rate. Например, вот в таком значении привяжем его к вот такому необычному и еще не пройденному параметру Key Track. Это просто трек исследования нашим нотам на клавиатуре, нашим нотам в синтезаторе, к величине значения Pitch. Привязываем в такой пропорции и слушаем на результат. Гейн прибавим, чтобы утрировать это значение и услышать, что получается. Я понижу рейд, чтобы это было заметнее на низких нотах. Здесь мы получаем очень медленные колебания, в то время как на высоких нотах. Мы получаем очень высокочастотные колебания. Я понижаю гейн. И вот что мы получаем на выходе. Сейчас мы как бы управляем а, вот этими вот этой скоростью колебания с помощью как раз наших нот. Это дает интересный эффект в партиях. Как раз с легатой функций. контроль, чем кажется внутри этого синтезатора. И помним, что, конечно же, нужно комбинировать несколько модуляций в одном. И не нужно бояться, что мы запутаемся. Опять же, помним, простой... начинаем с простых вещей. С тембром суперпилы реализовать кое-что ближе к стандартному. к примеру, как мы и проходили, в этом случае в части B я так бы выбрал еще один слой ну, на минус первой октаве, чтобы звучало гораздо богаче. Не столь разносим по стереобазе и небольшой, в отличие от первого слоя detune. Здесь, ну, как всегда, для суперпилы можно промешать белый шум. Повторим форму, выпомним, не терять целостность тембра. И да, фильтрация. Но на этот раз воспользуемся функцией фильтра, которая упрощает жизнь и манипуляции. Если мы хотим фильтровать A и B часть одинаково, то не обязательно ставить фильтр B. На фильтр B одну low-pass-функцию, и на фильтр A одну low-pass-функцию. Мы можем просто на фильтре A, на входе в фильтре A, выбрать в разделе input здесь осциллятор part A and B. Вот такое значение. И в этом случае, при вот такой манипуляции, чтобы не то не получить разницы. До и после убавляем значение B здесь. Потому что сейчас мы на часть A подаем ту же часть B. И все осцилляторы из части B теперь звучат в части A. И полностью все регулируется вот этой ручкой A громкости. Как мы слышим, разница есть, хотя я убавил часть B. Вот такая вот манипуляция. И мы сейчас фильтрируем. Получается обе части через фильтр только лишь на part A. Это облегчает все манипуляции. И теперь мы можем of A выбрать здесь для модуляции через envelope, и теперь все просто модулируется, все обе части модулируются вот, таки, вот такой вот одной огибающей, и мы избавляем себя от манипуляций вот в этом фильтре. Двигаемся далее. Я бы хотел создать из этого нечто большее. Сейчас привяжем колесу модуляции. Atov A. Чтобы иметь больше контроль. И сейчас полностью открытая. Это просто супер пила. Это отлично. Я бы хотел сделать из нее нечто большее. И сейчас просто добавим тот самый стандартный драйв для этой лид, для этого лид, но только в одной части, например, в части A. Чтобы добавить немного характера, раздраженности, немного драйва. Теперь то же самое можно реализовать и с помощью не только питча, Понимание, по закону Доплера, фаза и ее модуляция, скоростная модуляция, даже вот в такой, такой скорости рейд, скоростная модуляция фазы, помним, это фаза, это есть э, стартовая позиция колебания и вообще колебания волны. Оно также дает результат в смещении небольшом смещении пич. Понимание. Вот этот эффект с модуляцией. Фазой части A. То же самое, тот же драйв. Просто немного меняется результат. Поэтому имеем это в виду и можем модулировать в большом значении гейн как фазу, так и в небольшом значении, так как это очень влиятельный параметр pitch. И можно здесь модулировать фазу части B в обратной пропорции, что даст, кстати, более опьяняющий эффект на наш тембр. И также фильтрированный плаг также звучит с вот этим эффектом драйва. Вот какая интересная комбинация, в принципе, очень простых модуляций. Это имеем в виду и не боимся комбинировать совершенно различные способы и параметры, модуляции различных параметров, так как это приводит к самым неожиданным результатам, даже в комбинации простых, модуляции простых параметров. Вот еще что интересного можно добиться, помимо того, что мы уже разобрали. Попробуем собрать менее жирную, но все же пилообразный звуковой тембр. Фильтруем сейчас все это с помощью low-pass фильтра. Теперь модулируем этот low-pass фильтр и его частоту среза через LFO. С вот такой вот формой простой синусоиды пока что. Рейд ставим пока не в небольшом значении. Модуляцию чуть больше. Пусть на максимум. И теперь... Регулируя offset, ловим то самое сладкое значение вот этой модуляции, где мы получаем интересный воббл эффект. Так как не всегда смещение центральной оси модуляции вот этой синусоиды, влево, крутя влево, мы получаем меньшее наличие этих колебаний, но все же только верхушки этих колебаний. А здесь мы получаем практически постоянное звучание и менее заметные колебания. Усластим все это с помощью реверб, эквалайзера и компрессора, чтобы усилить все звуковые эффекты. Пространственные эффекты.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 Теперь функция рейд служит как бы арпеджиатором, который мы еще даже не разобрали, но уже умеем строить. То есть функция секвенсора последовательное воспроизведение вот таких вот атакующих срезов по фильтру. И теперь предлагаю -модуляцию, к колесу модуляции привязать скорость вот этой ручки. И вот что мы получим. Убавим ее на минимум. Теперь мы можем модулировать какую угодно форму с помощью вот этого вот LFO-модулятора, и регулируем помним скорость модуляции. Все это находится под нашей властью. Также мы можем привязать key track, то есть к величине к ноте определенную скорость воспроизведения. В обратной пропорции низкие. Ноты будут воспроизводиться быстрее, высокие ноты – медленнее. Это может быть неудобным, поэтому я предлагаю пользоваться колесом модуляции. Или же устанавливать это значение вручную. Создается тот самый wobble bass, знаменитый wobble bass из жанров dubstep. Более простому. В басовых тембрах также можно добиться а, исключительной жирности с помощью комбинации модуляций самых главных двух параметров фильтра. К примеру, создадим суперпилу и синусоиду здесь, пусть в трех голосах, вот для такого басового тембра. Все это можно срезать для менее яркого звучания, так как это все-таки басовый тембр, и усилим это аналоговой теплотой Фильтра Silent. Теперь вот этот фильтр предлагаем модулировать по следующей по, вот про, по простой гибающей ADCR, пока для начала только cut off, то есть параметр частоты среза для получения вот такого популярного басового нарастания, раскрывающегося через время по атаке. Опять же, я намеренно отвел а, релиз у этого бас тембра, чтобы не получать щелчки. Украсим все это с помощью простого эквалайзера, подчеркивающего именно басовые гармоники. Небольшой реверб, чтобы было приятнее его слушать. Теперь с помощью просто прикрепления модуляции по резонансу, помним это усиление частоты в регионе среза, резонанс, конечно же, A части, небольшое, небольшое примешивание, вот в таком виде, даст следующий результат. Даже, даже при выключенном резонансе, конечно же, он будет модулироваться, и вот какой э, характер это дает. так называемой дополнительной жирности. Немного ретро звучания, но все же до сих пор популярная в таких жирных басовых тембрах, хоть и в срезанных и менее богатых гармониками, но все же характер здесь чувствуется. Это всего лишь комбинация двух главных параметров фильтра, комбинация модуляций двух главных параметров фильтра. Самые основные частота среза и резонанс на этой частоте среза. И модулировать можно даже самые необычные параметры в синтезаторе Silent, три голоса на минус первой октаве супер пилы, не отключаем ретригинг и три голоса, пусть будет синусоиды. Также не отключаем ретригинг и небольшой detune. Сейчас вот это все было неважно, потому что я хочу включить Distortion в режиме клиппинга. Активируем портаменто функцию, чтобы получить такой жгучий лид. И попробуем все это заключить в bend-pass фильтрацию с вот таким вот резонансом. Это подчеркивает как раз характер вот этого раздраженного лид. Опять же приукрасим все это с помощью эквалайзера. Реверб, моментальные действия, чтобы сделать все это более приятным. И как я и сказал, модулировать можно все, что угодно. Например, параметр самого наличия Distortion как эффект. Вот такой простой огибающий. Посмотрим, что это даст, какой эффект это даст. Тот же эффект остроты, но с помощью дисторшена. Это немного отличается от модуляции пич, модуляции частоты среза у фильтра. Особенно мы это понимаем вот в таких регистрах. Теперь привяжем, например, это к колесу модуляции. Я имею ввиду дисторшен и моунд. Чтобы все вот это поддавалось еще и колесу модуляции. Естественно, можно убавить, а само наличие здесь дисторшена, чтобы мы имели больший контроль в этом колесе модуляции. И кто нам запрещает добавить большей, большей остроты с помощью, например, Pitch модуляции здесь в небольшом количестве. Помним Decay и небольшом примешивании Pitch. Также острота добивается с помощью модуляции фильтра чистоты среза, даже в с фильтрации это будет заметно и вот какой характер теперь это все дает. такой сладостный щелчок. Апартамент это звучит еще интереснее. И также э, при желании можно добиться самых различных комбинаций с 100% параметром. Например, если мы будем э, прощупывать резонанс в разных, область, в разных областях, то это даст свои плоды. Тем самым возникает идея промодулировать вот этот резонанс по вот этой форме. Но я предлагаю в обратной пропорции, чтобы получить вот такой интересный эффект. что комбинировать стоит модуляции самых необычных параметров плюс самые необычные модуляции обычных параметров. Мы можем модулировать по а, двум огибающим, например, envelope, один и тот же параметр, но это дает всегда. Сейчас я хочу рассказать про такую вещь, как двойная модуляция одного и того же параметра. Напоминаю, важно знать, как получить от синтезатора то, что хотите вы. И важно знать, какая... какие хитрости могут быть в достижении того или иного эффекта характера или формы звука. В данном случае хочу продемонстрировать на одном из популярных басовых тембров такой пример, как двойная модуляция одного и того же параметра. Создадим для начала простейший, какую-то комбинацию простейших форм. На более богатых и насыщенных гармонически. копируем форму сюда и просто фильтрируем через low с фильтр напоминаю что можно провести все через часть А и упростить себе жизнь в модуляциях возможно что потребуется разная степень среза в части А и Б тогда нет смысла проводить все через часть Б поэтому этот момент нужно иметь в виду в данном случае я например проведу все через проведу и по части А и по части Б Отдельные low-pass фильтры. Фильтрируем все это по огибающей ADCR, то есть cutoff A B. Пока что все так примитивно. Попробуем добавить драйва. И в часть А, и в часть Б. Попробуем разные степени срезов в части А и Б, это не особо влиятельно, все же интересно. Я бы добавил даже немного резонанса вот этому, вот этому тембру. Для разнообразия выберем, попробуем другой тип фильтрации, менее резкий. Так вот, для чего модулировать один и тот же параметр два раза? Это для достижения более утонченных и более детальных форм. Например, если мы промодулируем сейчас второй раз огибающую A и B через следующий следующую огибающую, но немного в другой форме, мы просто сделаем вот такой резкий щелчок дополнение к вот этой форме, более длительной, по декей, по затуханию после атаки. Мы не могли бы достигнуть вот этой формы, то есть не могли бы иметь и вот эту форму одновременно, и вот эту, просто модулируя, например, таким образом. Вот для чего нужны а, сразу же модуляции по двум огибающим, одного и того же параметра даже. Для получения вот таких резких челчков. Для более утонченных форм, опять же. Для большего контроля. Сделаем всю, то же, всю ту же самую привязку этого параметра, основного параметра модуляции различным контроллерам по типу мод был и Velocity. Из этого можно, кстати, собрать очень интересный басовый тембр. Разбавим все это эквалайзером, небольшим присутствием дилей, так как бас все-таки резкий. Вот что можно собрать из него здесь. Ответственными будут за весь этот интересный тембр, по большей этой части гармонические составляющие и необычные комбинации в осцилляторах. Сразу же низкий, низкочастотные осцилляторы не будем разводиться столь широко по стереобазе. И в части B мы делаем вот такой интересный вход в гармоническом обогащении, который я уже рассказывал в начале. Это квинтование, это добавление квинты в гармонике, квинтовых гармоник в наш тембр. Например, сделаем здесь, минус, сделаем здесь минус 5 полутонов вниз, а здесь плюс 7 полутонов вниз. У этих необычных форм. И вот какой звук мы получаем на выходе. Уже более богатый и плотный. Из-за того, что мы добавили просто гармоники квинты. В отличие от цельных октав, которые мы получаем вот таким вот размножением на минус 1 на плюс 1 в наших осцилляторах. И добавляем апартамента к этой, к этой всей системе. Мы получаем вот такой сладостный басовый тембр в жанре прогрессив. Я бы добавил дисторшена на режиме клиппинг для более сладкого и аккуратного звучания. И для менее резкого щелчка корус, как подсластитель вот этого вот этого звука. даже сказал он здесь служит генератором дополнительного металла дополнительного железа железных характеристик в этом тембре Опять же, очень многое зависит вот от этой формы. Реализовать по-другому ее было бы сложно. Двойная модуляция всегда выручает вот в этом случае. Иногда можно пририсовать сюда и какую-то острую атаку, так как она не помешает вот этому тембру. Опять же, у всех случаи разный, и кому-то это не пригодится. Но все же пользуемся вот такими вот а, уровнями контроля. Двойная модуляция здесь единственный выход. В Silent можно синтезировать самые-самые необычные тембры, и порой влиятельные факторы это то, о чем мы не догадываемся, и способы достижения могут быть такие, о которых мы также можем не догадываться. Поэтому здесь важно понимать все способы реализации того или иного звука. К примеру, из всего лишь вот такого вот, из всего лишь вот такого вот простого слоя суперпилы, одного слоя суперпилы. Простой звук, казалось бы. Low pass фильтр, Distortion на максимум и реверб. Я бы сказал, очень-очень утрированный. Size огромный размер. И вот что мы получаем на выходе, если припишем к этому еще и очень продолжительную форму, например, здесь. Они достаточно аккуратно. Но мы можем сделать все это аккуратно с помощью вот такого интересного контроля, как э, контроль параметров среза. И Здесь мы просто модулируем частоту среза по вот такой брасовой форме. Где атака будет гладкой. И ищем как раз здесь то, то значение частоты среза, где нам где появится гладкость. также более аккуратно можно сделать с помощью всех различных эффектов, которые мы имеем в этом синтезаторе. Это и эквалайзер, который срезает басовые гармоники, и обязательно корус. Здесь он действительно может все сделать более гладким, более гладко звучащим. Теперь, лего... Теперь привязываем самое главное и интересное, это легато функция для него. больше ребенок. Всему виной утрированные эффекты uh, Distortion, Delay, пространственное, гиперпространство. И, конечно же, вот эта брасовая форма фильтрации по простому low-pass фильтру. Форма вообще здесь не важна. Важно uh, унисонное звучание. Форма здесь, опять же, не столь важна. Исконная характеристика меняется, но весь этот характер остается. Еще на одном интересном примере. Очень необычный момент. Выберем здесь noise. 8 голосов, чтобы быть более пространственным этому noise. Вот такая форма. Простая брасовая форма. Сейчас мы получим. Сейчас мы попытаемся получить с помощью Hype с фильтрации. Простой шейкер. Многим известный. Гиперпространство. Небольшое расширение пространства с помощью корус. <звы> Более богатое звучание. Уже. Эквалайзером срежем все, кроме высоких. Уже обогащение. И вот такое интересное такое интересное значение для delay и применение для delay эффекта. Он может быть не только как отражение через время, он, в принципе, и есть отражение через время, но мы можем использовать его более хитрым образом. Если выкрутим, например, и поставим минимальную скорость для вот этих отражений. Что мы замечаем сейчас? Больше уже похожий на корус эффект в далее Уменьшим его значение, но сделаем супер размазанным и по времени отражения также размытым. Вот такая интересная реализация корус эффекта из дилея, дополнительного корус эффекта. Так как помним, это также генерирование дополнительных копий сигнала через время, но через короткое время, как в принципе и здесь в корус. Должна, просто нужна разница между левым и правым каналом. И теперь с помощью еще более интересной модуляции параметра вот этой частоты среза, срезом мы сможем добавить, так скажем, гранения и ребристости вот этому звуку. Как правило, есть такие типы шейкеров, как хриплые шейкеры. И вот как это можно достичь. В принципе, все очень просто. Мы модулируем вот эту частоту среза по LFO в полном примешивании. И ставим очень большое значение рейд очень быстрое значение рейд Слышим эффект. Еще быстрее. Еще меньшее значение, чтобы характер остался, но минимально. Гладко. Шероховато. В принципе, можно еще быстрее. Уровень шероховатости тут регулируется как скоростью, так и гейн. Вот такой вот интересный эффект на шейкере. В принципе, достичь можно чего угодно. Главное знать пути, множественные пути реализации того или иного характера, формы или эффекта, и все в ваших руках. И регулируем все, как форма, так и характер, так и какие-то различные эффекты что продолжаем синтезировать и модулировать параметры, комбинировать эти модуляции для достижения желаемого звучания и плюс оригинальности в том звуке, который мы синтезируем. И говоря о модуляции не совсем стандартных параметров, хочется затронуть еще один момент и еще один параметр для модуляции не совсем стандартный. Итак, для начала. Супер-со, супер-пила. Квадартоида. То есть стандартная комбинация жирные пилы и не столь жирные квадратоиды. Опять, казалось бы, обычный лид. Для него можно создать вот такую вот атаку по pitch параметру Опять же, мы можем дать этому лид тембру любой желаемый характер. К примеру, из пройденного можно попробовать необычной формой. Здесь можно действительно пробовать все, что угодно. Этот драйв, драйв характер с помощью модуляции пич И даже в обратную сторону это работает таким же образом. И да, отключим ретриггеры, чтобы все-таки получить хоть какой-то приятный тембр. И вот очень необычные для модуляции параметр И я хотел бы промодулировать фейзер, частоту фейзера, центральную частоту фейзера, если говорить конкретнее. И настройки можно попробовать какие угодно. Я, например, попробую сейчас что-то нестандартное, больше фидбэк. И LFO rate и LFO gain стоит убавить здесь, если мы модулируем этот параметр. Так как здесь я хочу получить от этого, от этого параметра, от модуляции этого параметра, какую-то определенную форму. То есть, это будет форма ADCR. И этот параметр, эта частота будет проходить какой-то процесс по этой, по, и какое-то изменение по этой форме. Поэтому я не хочу вмешивания другой формы. Итак, начинаем модулировать. Здесь можно получить все, что угодно, так как мы получаем вот такую вот форму в итоге смещения этой частоты по ADCR. Можно пробовать гладкую атаку. Какую угодно формулу здесь можно зарисовать. И главное поймать центральное значение. Поймать нужное значение, где дается необходимый вам характер. Или же какая-то оригинальность, если мы пока не знаем, чего мы хотим. этой модуляции. Очень необычная характеристика для такого лид. И я помню, этот звук еще реализовывал с тех пор, как интересовался транс-музыкой и слышал в различных композициях необычные, необычные звуко... Необычные тембры в лид-партиях нестандартный элит, я их называл, экзотический элит. И вот такие вещи я и пытался реализовать, работая в Silent. И как раз вот этот параметр мне и помог достичь вот такого необычного звучания. Я тогда не совсем понимал, чего я хочу и как, это доби... как этого добиться, но вот такие эксперименты и модуляции не совсем стандартных, наряду со всеми со... всем стандартными параметрами, очень помогли. Теперь о том, какой контроль мы можем иметь в Silent. А конкретнее я бы хотел показать, как мы можем использовать сразу два тембра в одном патче синтезатора Silent. Накрутить звук один раз, но использовать два совершенно различных и отличающихся тембра. Управлять их переключениями. И для начала создадим совсем стандартный и резкий плаг тембр. Для этого просто выберем супер пилу. То есть 8 голосов, небольшой. Не экстремальный, я бы сказал, detune. Ну и для разнообразия попробуем белый шум, чтобы этот плаг был более насыщенный. Конечно же мы будем фильтровать его. Немного обогащения и немного совсем чуть-чуть резонанса. Теперь фильтруем по cut of Frequency, часть A. Вот по такой незаурядной, уже пройденной форме. Конечно же открываем релиз. Чтобы он был. И резкий плаг, напоминаю, можно создать очень просто с помощью двойной модуляции одного и того же параметра по огибающим Envelope ADCR. В этом случае просто создаем вот такую резкость на следующем модуляторе. Опять же, такого эффекта нельзя добиться с помощью только одной модуляции. Теперь все на обогащение, на подчеркивание. Эквалайзер, который срежет низкие частоты, и подчеркнет средние. долей. наверное, даже со временем, со временем отражения, которое будет давать интересную ритмику. И с фильтрацией. Еще мод мод will леса модуляции если мы захотим можем вернуть полностью раскрытый спектр вот этому плак тембро и вернуть супер пилу то есть пока мы имеем идентичные тембры но вот что можно сделать а, с помощью дополнительных модуляций дополнительных путей модуляции а мы можем также создать здесь вот такую вот, вот такую вот характеристику для этого тембра. Для тембра суперпилы в этом случае, так как Will выключен полностью сейчас. Это будет, как ни странно, драйв характеристика, которую мы уже прошли. И вот теперь нам нужен контроль этого рейта или gain, этого gain параметра. Просто модулируем вот здесь вот LFO gain с помощью mod will. То есть на выкрученном mod will нам нужен LFO gain в такой позиции. На полностью выкрученном он нам не нужен. Поэтому это будет обратная модуляция вот этого параметра а с помощью mod will. Таким образом, ставим эту ручку на 0, при выкручивании колеса модуляции в плюс, в любом случае, мы получаем какой-то гейн у этого LFO. Таким образом, мы имеем два совершенно различных тембра, не получая вот этот вибрато эффект на чистом, ярком и кристальном плак тембре. И где-то в партиях, где-то в треке можно такой эффект очень даже применить, можно такой контроль очень даже применить. Вот это отличная демонстрация того, какой глубокий контроль через время можно иметь в синтезаторе Silent, переключая тембры совершенно различные по характерам. Хочу напомнить, что этот драйв все прежде можно создать и с помощью Distortion. Этот драйв создается, напомню, вот этим Decimate. Очень хорошо создается вот этим Decimate типом искажения. Как бы те же колебания и та же прерывистость заметно также здесь. комбинации вот этих изначально важных элементов изначально важного уровня эта комбинация волновых тембров также влияет на выходящий искаженный тембр И здесь почему бы не дать вот такому интересному лид инструменту все тот же резкий щелчок по пич с он смотрится просто Шикарна. Да, почему бы нет, почему бы не добавить ему легато-функции. <музыка> То есть, где нужно, здесь мы имеем вот такую вот острую атаку, и где необходимо, совершаем переход. Далее. И на очереди вот такой интересный прием с еще одной необычной комбинацией модуляции, стандартной и не очень создаем вот такую вот комбинацию из пульсов минус два в разных октавностях, так как это будет бас-тембр, все же. Вот такого вот характера. Такого органического квадратоидного электронного характера. И здесь нам просто будет нужен фильтр по лупес. Небольшое обогащение. Уже теплее. И вот какой интересный прием фильтрации. Пройденная а, форма брасового фильтра. И вот здесь, на этом этапе, стоит дать этому тембру совершенно иного характера. И в этом случае, в режиме клиппинг врезаем Distortion. Но Amount пока мы уберем на 0. И вот что нужно будет сделать. Сейчас мы просто привязываем наличие этого Distortion, а Distortion Amount, к вот этой вот форме по Mode Envelope 1. И примерно на нескольких делениях выше находим вот эту сладкую точку, где мы чувствуем вот эту агрессивность. Для чуть большей кислотности прибавим резонанс. И теперь все поможет скрасить те самые реверб. которые как раз дает большей наглости вот этому получившемуся басу в жанре близкому к драман bass. Или же с помощью коррус это мы сделать его более мягким и вот где можем добавить оригинальности настроим фейзер определенным образом можно даже при стандартных настройках оставить и рейд и все остальные вещи по умолчанию просто убавим его наличие и вот здесь в дополнительной модуляции Выберем мод env, ту самую, по которой мы модулировали все эти вещи. И вот здесь можно попробовать модулировать, например, частоту этого фейзера и посмотреть, какой будет результат. Я, например, лично не знаю, что сейчас получится, но всегда готов а, нащупать и сделать примерно лучше, даже самыми, самыми нестандартными а, источниками модуляции и параметрами модуляции.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 Вот эта частота и наличие дают как раз соответствующую басовому тембру агрессивность. Больший буст на басовых частотах как раз дают по этой форме какое-то движение в области фильтров басовых в басовом регионе. И здесь я бы для большей агрессивности и наглости выбрал портаменту и легату одновременно Вот такие необычные характеристики наряду со стандартным параметром для модуляции. Очередной интересный процесс в обработке и в модуляции. Проследим сейчас за первым уровнем, и это осцилляторы. Итак Две квадратоиды. пусть даже вот в таком вот виде, без жирности, просто несколько голосов, чтобы приумножить, чтобы приумножить амплитуду этих волновых форм. И просто сделаем из этого обычный стандартный монолид. Сделаем его сильнее и выразительнее там, где он и нужен. Может быть добавим оригинальности где-то в обработке. Нигде больше. такой интересный способ модуляции сейчас я бы попробовал для начала дать здесь а, вибрато эффект для нашего а, для нашего тембра И это просто как помним быстрая модуляция вот этого пич параметра конечно же, по пич небольшом количестве например Он был более раздражен. И вот такой момент. Модуляция того же пич, но более медленная. Например, вот с, так вот с такой частотой. Заметно медленнее. И нам нужен вот такой вибрато-медленный вибрато-эффект. Отлично. И теперь, наверное, многие замечали в... В жестких хаос-жанрах и иногда в прогрессив-транс-жанре. Такой очень интересный лид, который поначалу звучит, казалось бы, без каких-либо вибрато-эффектов. С драйвом, возможно, но без каких-либо вибрато-эффектов. Но в нем есть после, через какое-то время, на задержке на одной ноте, присутствие и появление явного вибрату эффекта Чем дольше он играет и воспроизводится, тем больше этот вибрату эффект это очень интересное действие, и реализовать его можно следующим образом. Мы просто должны задать форму появления вот этого вибрато эффекта с помощью модуляции Envelope. Например, здесь. Это LFO 2 Gain. Его и нужно модулировать здесь. Вот такой вот незаурядной формой. Понижаем здесь ручку Gain в ноль. И пич, конечно, делаем менее-менее модулируемым. Ведь больше. Меньше. И вот он, этот явный эффект присутствия вибратора через время. Это создает эффект брутальности и крутизны все-таки в бигрум-жанрах и во многих других жестких поджанрах хаос-музыки. И достигается, в принципе, не очень-то сложным путем. Главное понимать, что за что отвечает и как это все модулируется формами. Итак, добавим, я думаю, чуть больше сложностей и больше слоев в наш синтез. Так как мозг, я думаю, должен все-таки разминаться в этом процессе. К примеру, выберем здесь синусоиду. И я хочу сделать. Очень нестандартный и необычный бас из очень нестандартного, опять же, нестандартного и необычного жанра. Минус первая октава. Все-таки это бас. И это очень гармонически богатый бас. Опять же, помним, как сделать более насыщенным гармонически любой тембр. Это квинты, добавить квинты. Мы, в принципе, можем создать здесь целые аккорды из вот этого уровня, где мы понотно регулируем каждый осциллятор. поэтому Сейчас мы уже получаем минорный аккорд. Только из минорных аккордов наша композиция состоять не может, поэтому, если вы хотите, если вы хотите использовать и минорные, и мажорные аккорды, то нужно создавать два сайланта совершенно рядом на панели каналов, один для мажорных аккордов. Который будет играть в вашей композиции, в вашей гармонии, мажорные аккорды. Гармония, конечно же, любого, любой композиции стоит как из мажорных, так и из минорных аккордов последовательности. Поэтому, если мы хотим иметь такой уровень по осцилляторно, то нужно создавать два сайлента и переключать их, то и дело, создавая как раз прогрессию аккордов. Но это не наш случай. Сейчас гармонически интересным можно сделать наш тембр и таким образом. Так, плюс 7 здесь. И здесь я выберу, например, квадратоиду. Чисто для разнообразия. В принципе, комбинировать можно какие угодно. Тембры получится очень-очень здорово в любом случае. В части B попробуем выбрать. Плюс 1 и минус 5. И форма пусть останется пилообразной. Уже будет... Вот в таком виде. Копируем эту форму. А здесь я бы выбрал плюс 2 и минус 5. Опять же, все и минус 5 и плюс 7 это одна и то же Нота. Это квинта от до, например, G. Но только в разных осцилляторах получаются разные ноты. Опять же, квинта это самое самый созвучный интервал, и поэтому он звучит гармонически правильно в любом случае. Здесь обойдемся одной ноткой. Так как достаточно это достаточно высокий тембр, я его даже убавлю. Очень пока непонятный и неконкретный тембр. как смягчает все это дисторшн. Я бы даже так и оставил. Почему нет? И вот здесь, и вот здесь очень хочется применить следующий момент. Это будет фильтрация. Во-первых, это будет фильтрация по форме плаг. Не столь острая фильтрация, но все же. Я хотел бы получить плаг бас из этого тембра и будем по этой модуляции фильтровать e и А, и Б фильтры сразу. Подберем фильтр для Б. Тот же low pass. Но попробуем сделать его очень насыщенным и с большим резонансом. на это. А теперь резкую атаку придаст всему этому пич. И пич параметр, думаю, моделирует и А, и Б сразу по той самой резкой щелчковой форме. Только на этот раз мы не будем стесняться и примешивать немного. Этого пич вот такое вот полное задействование даст очень смелый и пробивной щелчок. Практически атаку бочки. И вот здесь очень влиятельным шагом будет модуляция в комбинации с cut off с частотой среза. С частотой среза модуляция параметра резонанса у части А и B сразу. Мы получаем вот этот характерный, характерный оттенок этого баса. оттенок как раз модуляция вот этого резонанса и такая модуляция cut off параметра среза и резонанса характерно очень характерно наряду с гармонически насыщенным вот таким соотношением осцилляторов характерно для бамбу тип басов бамбу bass называлось это в свое время и кажется это был жанр Hard Bass, Hard Bass или Pumping House. А сейчас не столь актуальный, но все же, как тембр, это было очень удивительное и необычное звучание. Стоит доработать его только по многим параметрам. эквализации подчеркнем то, что сильно у этого баса. Делей здесь не особо нужен, но вот реверб, хоть каком-то наличии, должен существовать. Не столь широкий и не столь объемный, но все же... Reverb. Здесь очень нужно подчеркнуть атаку этого баса. открытие вот этого фильтра, то есть смена его на более мягкий фильтр, не столь резкий, кстати, дает очень хороший результат. Я, пожалуй, останусь вот с этими настройками. И кто хочет, может превратить его в очень классный хаос вас с помощью бортаменту функции. Но здесь это, я думаю, не столь нужно. Вот примерно такая вот а, такая... Комбинации интересных модуляций, в принципе, очень даже простых. Предлагаю сдвинуться в более нестандартное и совершенно экспериментальное Экспериментальное место. Это PED-синтез. И попробуем синтезировать очень необычный PED-тембр. А для начала я попробую выбрать просто, как всегда, жирные пилы. Пусть это будет вот такая комбинация разных под тембров Конечно же, с характерной для пэд формой и большим количеством голосов, чем обычно. Я думаю, хватит только части А. И на этот раз будем задавать форму не только вот этой вот а, огибающей, то есть огибающей для амплитуды, но и фильтром. Небольшое обогащение. И модулируем все через вот эту огибающую. Cut of A. Здесь нужно будет все повторить и очень долго слушать, понимая, что происходит с этой огибающей. понятно, что модулируя это все по фильтру, мы получаем вот такое интересное раскрытие. И здесь стоит, конечно же, убавить все вот это вот. И не будем столь сильно задействовать модуляцию. И по отжатию нам нужен релиз по фильтру. Это как раз происходит. Отлично. И вот теперь предлагаю окунуться в нестандартное. Попробуем создать резонанс для этого тембра. То есть усилить его как можно больше. И посмотрим, что получится. Я бы это ослабил немного и оставил вот на таких значениях. Конечно же, для большего контроля... Сейчас это был закрытый пэд. Для большего контроля создадим на колесе модуляции вот такую привязку к чистоте среза, только в части A. И вот где начнется нестандартность. Сейчас активируем тот самый Decimate режим Distortion. Примешивание будет небольшое. И вот зачем оно мне нужно. В принципе, его пока, он пока только мешает. Но вот какой интересный способ достичь необычного, необычного характера у таких типов пэд. У атмосферных, я бы сказал, космических пэд. Это модуляция Distortion. Наличие вот здесь. LFO, пусть это будет максимальное наличие, а уже гей мы будем регулировать как угодно э, в нужном нам э, в нужной нам пропорции. Но форма, по которой мы будем это моделировать, пусть будет совсем нестандартная. Например, Lorentz или Sample and Hold. Sample and hold дает больше рандомизированных значений. Вот здесь нужно поймать то, что нужно. Действительно, то, что создает вот, этого, вот это рандомное, случайное генерирование непонятных искажений. Это больше похоже на по космический электронно интересный эффект. Эффект присутствия какого-то непонятного, какой-то абстракции. Здесь можно все смягчить с помощью также корус. И как раз вот эти космические абстракции стали намного, намного мягче. И я думаю, это больше приемлемо вот здесь вот вместе с этим пэд. Теперь реверб все это сделает как раз тем, чем нужно. Можно сделать огромное наличие реверпов. С помощью кольца модуляции, с помощью колеса модуляции, с помощью amount, у этого decimate, потому что разный amount, разное наличие дают разные вот эти космические случайности. С помощью также колеса модуляции регулируем все, что нам нужно и доводим звук до конца, до нашего искомого звучания. такие нестандартности могут получиться в результате экспериментов.